Сколько идей открыть Ну, что значит сильно отварить за Он А что стою? Как-то мне некомфортно. Как будто хочется идти. Привет, ребята. Я закончил звонку с Майклом Коноплевом. И Uh, biggest community in the world with four uh, billion US dollar valuation and uh, we discuss about uh, our platform e-commerce also How everything is work and uh, how innovative? Uh, Baby step community can be I'm so happy we have so strong advisory board uh, member always when we met each other and we share the ideas about, uh, I share with them our ideas, our plan. They always give feedback and it's so useful. I feel we save millions of dollars and uh, years because uh, they already done this before. immediately use those coins to make purchases um, and therefore the, the coins go back onto the market won't that have a very high depressing impact no. На каком этапе это и тогда родитель видит смотри, Мария, он видит, что есть товары которые кэшбэк 50% uh -huh. а есть всего 15% и большой ассортимент еще позволяет тестировать товары новые не производя их но просто если мы выбираем действительно хорошие товары, потому да. что хотим всего хороший да, товар конечно, или платформы, платформе, хороший, да. то да, будет выбор между хорошими товарами и там будут какие-то... Ну, выбор вот, между быть... хорошими и хорошими, но да. у одних хороших 15% бы а у других 50%. Нет, я... Я, я он просто он... Я говорю, что это элемент, который надо донести людям. Это Михаил сказал, это очень важно. Это. Он в e-commerce уже 10 лет работает. Mm. И я а когда вчера с Ки обсуждал, он говорит, точно, это очень важно. Mm -hmm. Вот наши советники, умные ну, какие, все нам советуют. советуют. Понимаешь? Да, я это все понимаю, но это надо все равно учесть, как эта часть нашей модели, потому что мы говорим про общий поток и денег, которые идут через платформу. Еще прикол в том, что у нас есть э, с 40 тысячами товаров, да? Mm -hmm американскими, ну международными, mm -hmm. которые уже можно будет подключить. Mm -hmm. То есть мы можем стартовать достаточно быстро со своей платформы. Mm -hmm. И это круто. Хорошо. Но mm -hmm. это white paper будет. Это, нет, нет, это white paper. Нет-нет-нет. Это white paper. Business overview это может быть как элементы все mm -hmm. расписаны. Community есть... educational rewards, да? Mm -hmm. Да. Ну вот это вторая мне нравится. Короче, вторая. Я, это много, если честно буду это делать. Вопрос мой следующий. Когда я это все сделаю, мы можем потом отправить ки и шаомину? и